здравствуйте мы находимся в на Варшавке я представитель этого сервиса Волохин Владимир Алексеевич мы машину взяли на покраску руля BMW X3 в процессе эксплуатации после 100 тысяч пробега как правило появляются вот такие потертости которые мы можем легко устранить методом покраски если потертости образуются еще из Протертости самой кожи То мы применяем уже ремонт Помимо покраски В данном случае мы только будем Окрашивать руль, освежать его И соответственно уже Будем выдавать готовый продукт Который будет соответствовать новому автомобилю Для того, чтобы получилось все качественно и красиво Мы обклеиваем Детали, которые не подлежат покраске Накрываем салон От возможного опыла И загрязнений Подготавливаем руль покраски обезжириваем убираем все соли и после того как мы приготовим краску уже начнем наносить ее Для покраски деталей салона, кожи и винила и также пластика мы используем краску специальную фирмы SEM. Она резко отличается от автомобильных красок и благодаря своей эластичности и износостойкости позволяет нам давать до 9 месяцев гарантии на свою работу, не оставляя никаких следов ни на одежде, и на руках соответственно ну вот рулевое колесо покрашено как вы видите все э, оклейки сняты все уже высохло вся операция Два часа времени. Руль выглядит свежо, что позволяет заказчику выставить автомобиль в более приглядном виде. Ну и, в принципе, если даже автомобиль не на продажу готовится, для себя более приятно ездить с хорошим новым рулем. Обращайтесь в автотем. Мы всегда приведем ваш автомобиль в должный вид и порядок. До свидания.